У нас сегодня будет прокачка, тренинг прокачка внутреннего стержня, работа с собственной энергетикой, экстрасенсорные навыки, совет и поддержка небес. Как вы знаете, большую часть обряда я делаю на специальных местах. Это места хаоса, это места духов, это места стихий, это места взаимодействия с силами. И вы подключаетесь к обряду и к энергиям, находясь в моем пространстве, в моем поле. И этот обряд он входит в наш сентябрьский поток закрытой группы магии нового тысячелетия от 25 сентября. Все энергии и силы активны и сохранены на момент просмотра. И для активации для тех, кто вне группы кто будет покупать обряд, кто купил обряд, я прошу у вас выслать мне данные, фамилии, имя, отчество, дата рождения и оплату. И хочу предупредить также, если вы каким-либо образом получили этот обряд в безоплатном режиме, где-то скачали, кто-то передал, для вас это выйдет крайне плохо и будет усиление вашего же негатива, потому что это магия и у нас все по-честному честно и прозрачно также я хочу напомнить что у нас формируется пространство для закрытой группы поле образования с которым я взаимодействую выстраиваю защиту и помощь на октябрь месяц так что пожалуйста будьте любезны, оплачиваете, понимая, что у нас будет очень серьезные, сильные, мощные занятия и энергии в октябре. Стоимость закрытой группы, участие в закрытой группе – 2128 рублей. И данное видео носит информативный характер, а по вопросам приобретения обряда писать мне лично на WhatsApp. Обряд, этот обряд восстановления силы, то, что я перечислила в начале, это некая такая скорая помощь в восстановлении своей энергии, восстановлении жизненного баланса. Такое может быть необходимо после длительных работ, после моральных и физических нагрузок, возможно, После каких-либо магических обрядов, это уже для мастеров, потому что в моей группе, в моем э, потоке, в моем поле очень много э, мастеров и рунологи, и родологи, и тарологи, и многие-многие экстрасенсы достаточно известны. И, конечно же, для всех вас, дорогие мои, этот обряд и для всех, кто занимается вспомогательными профессиями, для тех, кто помогает людям, целители, психологи и так далее. А это, как мы знаем, достаточно энергозатратно и порой опустошительно по силам. И для тех, конечно же, для всех вас, кто много отдает и сложно восстанавливается. Не только обряд, но и то, что я дам сегодня. Это тренинг-прокачка внутреннего стержня, работа с собственной энергетикой, экстрасенсорные, первичные навыки целительства и восстановления. Силой данного обряда можно воспользоваться тогда, когда это необходимо. Можно пользоваться им много раз и пополнять и восстанавливать силы также при срочном, когда необходимо срочное восстановление. И, конечно же, сейчас я перейду к основной части нашей с вами работы. И мы будем сейчас раскачивать и прокачивать внутренний стержень, проработаем собственную энергетику, активируем, экстрасенсорные навыки, целительные потоки встрою в вас. И, соответственно, мы переходим к практике. А для всех желающих приобрести данный материал, прошу писать мне на мой личный WhatsApp плюс 7 905 128 41 28. Также хочу вам напомнить, что я веду личные приемы по видеосвязи. По системам Skype, WhatsApp, Viber, ну, много всяких разных. И личный прием здесь у меня на местах силы. Опять же, это все оговаривается в индивидуальном порядке.